сегодня рассаживаем тую, вернее уже рассадили, сегодня покажу вам как, как мы рассаживаем тую вот теневичок ну рассадка тую, туи мы решили перенести на другой участок двухлетки, то что осталось нам, ну вот туя двухлетка рассажено ну вот это сколько сантиметров ну сантиметров наверное 10 здесь по 5 здесь вообще он, видите какая туя. будем следить за ней за всей рассадили на другом участке потому что там у нас уже места не было тут вот теневик полностью А вот ей рассажен тоже. Тоже так же. Ну, как в прошлом видео я вам показывал, также же рассказывал. А вот хозяин участка. Вань, ну скажи, вот какая вот, вот земля тут? Здравствуйте, земля обычная. В обычную землю первый год я ее, она была не обработанная. То есть я ее только обработал, сразу же посадил. Ничего не удобрял просто. Если вы где-то видите, что она лежит, это водой прибила я, ее только вот поливаешь сильно. Бывает такое. Но она подымется сейчас. Солнца нету, в солнце она поднимется, ребят. Грунт обычный, с песком, огородный, как у всех людей в огороде растет. Да, то есть, то есть залив, залив и еще раз залив. Вот сегодня прошел дождь, все а равно заливаем поэтому ну мы уже на своем участке довольно давно его выращиваем она хорошо хорошо у нас получается поэтому и у нас сейчас места там поменьше поэтому решили перенести вот я к своему брату попросил его сделать небольшой теневичок и высадить тут естественно он за ней ухаживает тоже опыта у него не так много с этим но результат вы видите с моими подсказками с моими рекомендациями все происходит нормально тут туя вся вот вся живая и вся причем хочу заметить маленькая не такая как отсылалась вам ребята не такая она вся подействует и посмотрим же конечно какая она будет осенью осенью она достигнет сантиметров 20 25 то есть уже прошел первый полив корней вином очень хороший полив да, отпад где-то есть. Все равно я не скажу, что прям без всего отпада, но э, сколько ты выдернул за здесь полторы тысячи, сколько ну, ты. Здесь нет, здесь около двух тысяч. Я за примерно за неделю штучки три всего ударю. Три росточка. Вот ну, засохло у меня, но ну, я не знаю, как бы, Может, где-то что-то попалось между корешки плохие попались. Изначально. Ну факт в том, что если человек хочет вырастить и выращивать, то он будет выращивать. Полив обязательно. Полив, обязательно. Полив, да, прежде всего пролить корневином Самое главное. Вот это вот нормально. в начале грядки то, что я посадил, она уже более поднята, там еще лежит, она вот поднялась, это вот то, что я начал садить, я постепенно в день. Да, при поливе расскажу там может падать, да? Да, вот только ты, если вы только спасадите и сразу же поливайте в этот же день, допустим засадили там сто штук, полили, она конечно же упадет сразу, она будет дня два может быть у вас лежать, а потом солнце выйдет, она постепенно по одной по одной вот, вот они встали уже все почти. Ну, где-то можно самому и поправить. Где-то я или. там поправлял, чтобы земля бывает прилипает, когда припали и не дает подняться. Это. Ну, рассаживается она точно так же, как елка. Вот смотрите, сантиметров, ну, 10 друг от друга. Это еще Иван просто пореже ее посадил. А так я бы рассадил бы, например, по чаще. там, сантиметров 5-7 ну дай бог это на будущее он рассадил она вырастет и весной мы конечно же снимем про этот теневик ролик и какая она будет я думаю очень прекрасно тут будет все сделано хотя сейчас ее очень мало видно земля с песком и все песок он проступает ну ничего скоро его видно не будет а теневик простой 4 с половиной метра на сколько половина четыре половиной на 15 метров, на 15 метров, вот две грядочки из всего участка и уже неплохое хозяйство, две тысячи туи и елки тысячи штук, елка трехлетка думаю вся она поглубеет естественно это то что она сейчас зеленая ничего страшного ну, на этом все, уважаемые друзья. Протую, я рассказал все, всего доброго, удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов, питомник Хвойный Дворик.